Когда люди моего возраста рассуждают о криптовалютах, то нам немедленно на ум приходит великий махинатор всяя Руси э, светлой памяти Сергей Пантелеевич Мавроди. Сергей Мавроди, создавая свою МММ, должен был во главе компании поставить свое собственное имя. И таких контор, которые в те времена пытались поиметь вкладчиков, было огромное количество: Хопер Инвест, Чара, Властелина, Тибет, Русский дом Сейлинга и еще куча менее известных и менее удачливых. Штамповались они тогда, как сегодня штампуются криптовалюты. Компания Сергея Мавроди оказалась наиболее громкой и наиболее успешной из них, так же, как и биткоин сегодня является лидером среди криптовалют. Кстати, Мавроди был математиком, и в сегодняшние времена наверняка замутил бы какую-нибудь криптовалютку, потому что это ведь намного удобнее. Ну сами посудите, кто такой есть строитель финансовой пирамиды. Он обязательно вор, подлец, преступник и мошенник. И статьи для него в уголовном кодексе находятся быстро и эффективно. Практически все организаторы вышеперечисленных пирамид так или иначе плохо кончили, их ловила милиция, их сажали в тюрьму, а кто-то даже помер прямо на рабочем месте при невыясненных обстоятельствах. Организаторов криптовалют. Никто никогда ловить не будет. Организаторы криптовалют, они уважаемые предприниматели, они айтишники, они светлые головы, они никого не обманывают, они ничего не обещают. Вы все решаете сами, когда купить, когда продать, когда войти, когда выйти. И если что пойдет не так, а оно рано или поздно неизбежно пойдет не так, жаловаться будет некому. И кричать, кто украл наши деньги, тоже будет некуда. Люди до сих пор возмущаются. Кто же украл наши вклады в ССР? Ответ простой: никто их не украл. Это были лишние виртуальные деньги, необеспеченные товарами, и они лежали мертвым грузом на сберкнижках. Там на этих сберкнижках они сгорели. Точно так же никто не украл деньги МММ. Мавроди собирал наличные, оплачивал рекламные кампании, где обещал повышенные проценты и ежедневно выплачивал эти проценты тем вкладчикам которые выходили из пирамиды. Когда денег стало уходить больше, чем приходить, что неизбежно должно было когда-нибудь произойти, то он просто закрыл отделение и прекратил их выдачу. Понятно, что там в отделениях остались какие-то горы наличных, которые естественно в конце концов кто-то повывозил. Возможно даже и на грузовиках, но это в любом случае были мизерные оборотные ежедневные средства. А все остальное просто сгорело в топке пирамиды. Потому что на самом деле этих денег никогда не было. Это просто цифры на экране, которые не обозначают ничего. Потому что все вкладчики никогда единовременно не смогут реализовать свои бумажки. Выигрывают единицы проигрывает большинство. Прошлый свой ролик на эту тему я сделал буквально за недельку до тогдашнего падения биткоина. Чисто повезло, это конечно была случайность. Я знал, что биткоин неизбежно свалится, но не знал когда. И сейчас я знаю, что он свалится. И тоже не знаю когда. Надеюсь только, что это произойдет не раньше, чем я выпущу это очередное свое видео. И не нужно мне писать, ах ты дурак, ничего не понимаешь, а вот я купил крипту, и она растет, а значит я зарабатываю деньги. Отвечаю, пока вы не продали свою крипту, вы ничего не заработали. И нет никакого смысла радоваться ее росту. Радость должна наступать только в момент продажи. Нет продажи, нет прибыли. А обычная человеческая жадность не позволяет большой массе людей вовремя зафиксировать прибыль, поэтому им неизбежно придется терпеть убыток.